Доброе утро, друзья! Вы на канале Все для Клева. Мы с вами очередной раз на рыбалке. Это у нас Большая долина. Такое красивое озеро. Сами посмотрите. Прекрасное утро. И мы сегодня начинаем цикл передач. Новый цикл передач. называемых их Клевое место. В которых будем рассказывать о водоемах, которые находятся в Одессе, в Одесской области. И не только в ней, но и в дальнем и ближнем зарубежье. Поэтому можете нас приглашать уже заранее, говорю, на свои водоемы. Мы обязательно к вам приедем. На водоемах мы будем проверять, какая стоимость, сколько можно взять рыбы, какая рыба клюет, какая вводится, какие особенности этого водоема, какое дно. В общем, все вам расскажем, покажем, объясним и свяжем с Настей. Значит, это будет информация полезная не только для деситов и э, жителей Одесской области, но и всех дорогих моих подписчиков, уважаемых, и зрителей моего канала. Потому как мы будем рассказывать о особенностях ловли той или иной рыбы, показывать снасти, на которой мы будем ловить, на какую э, прикормку будем ловить. А это, в принципе, э, повадки этой рыбы одинаковые, поэтому э, будет вам интересно. Друзья, мы знаем, что в этом подъеме примерно знаем есть э, толстолоб белый мур и карп поэтому мы взяли свои э, убойные скажем прикормки которые однозначно действуют э, и знаем что они достаточно эффективны и вы видели это все в наших прошлых видео это айподтекай вулкан раз fish sport попробуем э, golden carp золотой карп прикормка и fish э, sport green carp зеленый карп горох чеснок это основа также будем использовать взвешенную прикормку э, кук Робонток и наш любимый техноплантон венгерский, который очень любит местный талсалоб. В качестве насадки используем кук, э, вот такое вот взвешенное тесто разных вкусов. Будем пробовать то иное, значит есть у нас и мед, и чеснок, анис и так далее то есть попробуем итак вначале мы добавляем э, айпатекай вулкан Значит, для чего мы его добавляем для того чтобы создать облако мути чтобы создать столб из поднимающихся и опускающихся частиц это очень привлекает э, всю мирную рыбу особенно сосолоба и карпа есть, после этого э, если вы обратите внимание по объему в принципе упаковки одинаковые но только здесь килограмм а здесь 400 грамм в упаковке это э, взвешенные частицы э, кук Rabantot, то есть лифтинговая прикормка, которая как раз и поднимается вверх. То, что будет как раз интересно для нашей мирной рыбы. Добавляем ее примерно 30%. И наш любимый вкус для толстолоба, это технопонтон с запахом меда. Чуть-чуть добавляем его тоже. В качестве основы возьмем прикормку Fish Sport Golden Car. Добавим ее примерно тоже грамм, вернее, процентов 20. Все делаем, хорошенько смешиваем все ингредиенты. Получается такая розово-бежевая смесь. Вот. Добавляем водички немножко. Кстати, главное не переборщить не с водой. Нужно добавлять воды понемножку. И сделать ее так, чтобы она только-только начинала липнуть к рукам, все, заканчиваем, значит, добавлять воду. Еще немножко. Вот уже еще чуть-чуть. друзья вот такая в принципе консистенция достаточно вот она уже начинает в комочек слипаться этого будет достаточно друзья ловим сегодня на удилище от фирмы анаконда сервер fish feeder длиной 3 метра и 3.3 значит в качестве оснастки использую всенародную любимую крышечку от фирмы Потап или полусфера как она правильно называется с одним крючочком, вот такая вот интересная оснасть, снасть, в которой мы просто забиваем нашу прикормку, вот. на крючок одеваем это пено пенотесто, попробуем с запахом тути -фрути. и вот так отправим нашу крышечку в водоем местный. На втором удилище буду использовать кормушку от фирмы Потап с отводом и небольшим таким поводком. Тоже забиваю ее э, нашей прикормкой и отправляем в местный владелец. Вот таким вариантом. Тоже берем осадочку. И вот так вот она будет красиво у нас на дне водоема. Друзья, у нас поклевочка. Ой, Ой, хорошая. О -о -о. Хорошо. <связь> Друзья, супер. Хорошенький попал. Пока только куда он хочет, туда, туда и идет. Пока туда, куда я хочу, он не пускает. Ну ничего, пусть он устанет. Он сейчас набегается, устанет. Он же большой. Вот. Во. Уже идет к нам. Après, не сильно хочет. Идти. Но oh, нет, Убегает. Ничего. Самое главное, друзья, в этой ситуации, сохраняйте спокойствие. Поверьте мне. Насладитесь, во-первых, этим, этим моментом, когда у вас в руках удилище, когда там, на том конце лески, хорошенький экземплярчик. Просто наслаждайтесь этим моментом. балдеть от этого. И не спешите его вытаскивать. Он будет ваш. В любом случае. Просто проявите немножко выдержки и терпения А между тем, рукав встает уже Он ходит вот туда Красавчик, красавчик привет. Я думаю, что там мы ну, не меньше пятерочки. Да, друзья, сюда стоит приезжать. хорошие кизыплячки есть вот что значит э -э хорошая оснасточка это наша э -э крышка от потапа работает и настоящим водоеме работает работает и на реке, как вы видели в прошлых видео. Поэтому это эффективная студенция. Друзья, там монстр сидит. А смотрите, как на конечном этапе вываживания хорошо работает удилище. Смотрите, как оно гнется классно. Смотрите, как оно вяжет рыбу. Вы видите? Просто бомба. В таком варианте дубовые палки э, чаще всего приводят к обрыву снасти. Из-за резкой поклевки рыбы э, удилище кончик не отрабатывает и э, приходится терять рыбу. Главное терпение. Терпение, друзья. Ух, ху -ху -ху. Пусть немножко фриксончик нас отработает в сторону рыбы, ничего страшного. Мы его подмотаем, главное не спешить, не спешить, ребята, мы его по-любому возьмем, куда он денется, в Друзья, посмотрите на этого красавца. Ой, Это же монстр, ребята. Это монстр. Он в садок не помещается. Боже мой, какая красота. Какое счастье. Вы посмотрите на него. На нашу кормушечку. С отводиком. С одним крючочком. О! Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо, тихо Тихо ты, мой красавец, тихо ты Сейчас, сейчас мы тебя отпустим Сейчас все будет Будет Давай мы тебя перевернем чуть-чуть. Так будет лучше. Потому что маленький крючочек въелся. В нижнюю губу, вот он, друзья. Друзья, смотрите, какой маленький крючочек. Ну Не знаю, тут. Тут не пятерка, не шестерка. Тут, блин, десяточка. Вот он. Вот, друзья, посмотрите на него. Это просто бомба. Позовите. Какой красавец, а? О, просто красава. Друзья. Вот он. Вот оно счастье. Вот это. Ну просто счастье. Приезжайте с нами на рыбалку. Ловите как мы. Все у вас получится, друзья. Я не могу. Ну что же, теперь его в садочек отправляем. Или лучше, наверное, в воду. Давайте отпустим его. Пусть погуляет. В честь сегодняшнего нашей годовщины. У нас сегодня, кстати, год нашему каналу. Мы отпустим этого красавца. Пусть живет и радуется, что сегодня у нас годовщина. Вот так вот. Ах. Ладно. Ну, друзья, лови сынку. Друзья, не прошло и часа, как мы поймали большого карпа. Благодаря такой небольшой кормушке от фирмы Потап. С отводиком, небольшим поводком и насадкой КУК. Значит, произошло это потому, что кормушка имеет большую проточность. И... Та лифтинговая прикормка, которую мы использовали И э, насадка Получается над ней И получается, когда лифтинговая прикормка Поднимается вверх Эту насадку очень э, хорошо хватает рыба, Особенно большой карп Или толстолоб, или белая му Поэтому такая кормушка Очень эффективна Я, я вам рекомендую ее использовать Фидерная пластиковая кормушка с отводом от фирмы «Потап» имеет широкое расстояние между перегородками. Это позволяет прикормке лифтинговой, которую мы используем, легко подниматься вверх. И э, наш крючок как раз находится в облаке мути, создаваемой этой прикормкой. Это и позволяет активно клевать большой э, мирной рыбой. Друзья, представляю вам полусферу. просто простонародье называется крышечка от фирмы «Потап». Который состоит из самой крышечки Короткого поводка с острым крючком в форме банана Дальше идет вертлюжок, бусинка, флюрокарбон Опять вертлюжок, бусинка и литкор Тяжелый литкор Обязательно на крючок необходимо насаживать насадку плавающую Чтобы поднимала крючок в таком случае крючок будет находиться в облаке мути, который будет создаваться прикормкой, которая находится в крышечке. А флюоркарбон тяжелый вместе с литкором будут опускать всю снасть вил, и получается рыба будет видеть только горку прикормки, и рыба, подходя к крышечке, будет всасывать муть, и тем самым крючок вместе с невысомой скажем так, наживкой попадет и впасть. Друзья, будем заканчивать нашу рыбалку, потому как розовые облака уже подошли очень близко. Расстраиваться нам не из-за чего. Мы сегодня отличились поимкой трофея, поэтому все классно. То хочется сказать по данному водоему? Рыбалка стоит 300 гривен на 4 удилища. Норма вылова 4 килограмма. Есть мостики. Карпы от 3 килограмм и выше отпускаются. Те, которые меньше, можно брать, но до 4 килограмм. Плюсом данного водоема является то, что при вылове толстолобика эта рыба не считается в норму вылова. То есть здесь выращивается белый мур и карп. Любая другая рыба, в принципе, сколько хочешь, столько и забираешь. Минусом вижу, что отсутствие урн для мусора и не видел ни одного туалета может они конечно и есть но я не знаю даже где они находятся эти недостатки слегка оправдываются теми достоинствами что здесь есть действительно крупная рыба и адреналин который вы получаете от ловли этих экземпляров просто зашкаливает друзья в честь годовщины канала мы объявляем конкурс на лучший комментарий к этому видео у нас будут три приза три удилища фидер хамелеон и чтобы получить ценный приз вам необходимо сделать Три вещи. Первое подписаться на канал, второе, подписаться в группу Facebook. Все для клева и оставить комментарий под этим видео, в котором укажите, пожалуйста, чему вы научились за этот год, что бы полезного вам дали, какую полезную информацию вы подчеркнули и что необходимо поправить на нашем канале, чтобы он стал еще лучше. Три автора лучших комментариев будут ограждены ценными призами. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Все для клева. Но ну, мы прощаемся с вами. До встречи. Всего хорошего. Пока.